Привет всем, меня зовут Данил, вы на канале Заблод ТВ. Сегодня я расскажу несколько способов заработка, связанных с такой игрой, как Stand of 2. Первый способ заработка будет связан с бустом аккаунтов в этой игре. В... На этом способе вы можете заработать очень неплохие для школьника деньги. Но на обед хватит. Один, но хватит. Вы можете получить с одного буста аккаунта от 50 рублей. Это связано с количеством голды, который заказчик хочет получить от вас. Чем больше голды он хочет, тем, конечно, больше вы просите цену за свои услуги. Второй способ заработка в этой игре будет связан с продажей уже готовой голды. Голда стоит от 127 рублей, но я вам, но я вам советую ставить цену ниже, чтобы клиент именно у вас покупал эту голду. Тем самым вы будете нарабатывать для клиентов. Третий способ заработка будет связан с уже продажей уже готовых аккаунтов с Тендов 2. Чем больше голды на аккаунте и ножей, оружия и... Всякое, это трибутики, тем больше цена будет у аккаунта в целом. В целом вы можете зарабатывать на этом очень неплохие деньги. Там тысяч пять в месяц может и выходить. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, потому что у меня катастрофически очень М -м кончаются идеи для видеороликов. Пишите их в комментариях, также ставим лайки, подписываемся на канал. Всем удачи и всем пока!